Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы находитесь на канале FixPlay И сегодня мы обсудим одну из интересных новостей о двухствольных танках. Заранее приятного просмотра. Погнали! Для техники с механикой испаренных орудий характерно сочетание высокой огневой мощи, неплохой подвижности и высоким бронированием корпуса, но есть более крепкая башня. Особенности стрельбы в трех режимах требует анализировать ситуацию, чтобы постоянно сохранить боевую готовность. Можно постепенно разбирать противника одиночными выстрелами. Если нет времени подготавливать залп или велик риск промаха, то есть вариант последовательного ведения огня. Например, как у итальянских СТ с механикой до зарядки барабана. И третье – дуплет или же двойной выстрел. Самая главная фишка двухствольных танков, которая постоянно так и манит к использованию. Удачное попадание может вызвать взрыв боеукладки или поджог танка. Заодно и стул противника – который с точностью сгорит у него. Немаловажным замечанием будет упомянуть про обзор танков. Ведь новая ветка требует к наличию прокачанного экипажа. Особенно важны навыки на обзор. Так что экипаж для нового танка будет качать затруднительно. Для начала все же придется повышать радиус обзора при помощи оборудования. Ну а теперь по порядку. Восьмой уровень. Знакомство с новой веткой начинается с ИС-2 вариант 2. Первое впечатление немного смешанное из-за очень слабых стоковых 85-мм орудий, но эта проблема присуща многим танкам и решается влиянием свободного опыта или же просто немного потерпеть пострадать, чтобы нафармить 16300 опыта для новых орудий. Переведя машину в топовую комплектацию, мы получаем тяжесть с одним из самых комфортных орудий на восьмом уровне, с хорошим УВН от минус 7 до плюс 20, с быстрой перезарядкой, лучше среди двухстволок, отличной точностью, достаточно быстрым сведением и высоким ДПМом. Этот танк хороший образец для знакомства с новой механикой и новой веткой тяжелых двухствольных танков. Позволяет постепенно привыкнуть к особенностям стрельбы и перезарядки. Однако бронирование здесь очень слабое, а иногда ощущается недостаток подвижности. И он обязательно заслуживает места в ангаре. Как минимум для знакомства с новой механикой. К тому же, должен хорошо проявить себя в режимах линии фронта. Кстати, уже известен танк, который станет главной наградой в этом году. Chef Futur 4. К тому же, в этом году будет общий прогресс между режимами линии фронта и стальной охотник. Так что, играя лишь в один из них, можно будет получить награду за оба режима. Дальше у нас идет 9 уровень. Его занимает ИС-3 вариант 2 который действительно может назваться имбой среди девяток и лучшим среди двухствольных танков. Или брать в расчет одноуровневые бои. Именно он сочетает в себе золотую середину между огневой мощью, живучестью и мобильностью. У него также есть высокая скорость полета снарядов. Специальный снаряд под калибр с высоким бронепробитием. Позволяет метко стрелять по движущимся целям. Рикошетное бронирование. В лобовой проекции корпуса легендарный советский щучий нос, а борта защищены фальшбортами, экранами, который поглощает без урона снаряды любого калибра. Хорошая удельная мощность и подвижность. Обзор на 30 метров выше, чем предшественника, поэтому в плане оборудования можно обойтись без просветленной оптики, сконцентрировать внимание на повышении огневой мощи. В совокупности все эти факторы делают его не только наиболее интересным в своей ветке танков, но одним из лучших для нагиба за голлу. Это танк, который сможет справляться с задачами, такими как занять топ-1 по опыту или урон за бой, либо прохождение каких-нибудь мастер-классов, либо знака мастерства. Ну и наконец, 10 уровень. Топ в ветке двухстволок занимает ST вариант 2. Получил неоднозначные отзывы. Визуально он очень напоминает прокачиваемого СТ-1 на девятом уровне. У него такое же номинально лобовое бронирование корпуса. Башня защищена чуть лучше, но гораздо заметнее выпирает командирский лючок. Одинаковые показатели орудий по разовому урону и бронепробитие. Но у СТ-1 гораздо выше пробой голдовыми кумулятивами между 310 и 340. Хм, Неплохая разница в 30 мм. И конечно же низкая скорость поворота башни. Первое впечатление о СТ-вариант 2 вызывает много вопросов. На данный момент недостатков у него больше чем преимуществ, среди которых можно выделить только сама механика спаренных орудий, комфортные УВНы, превосходная стабилизация орудия, и за низкой скорости поворота разброс минимальный, один из максимальных запасов прочности, но без нормальной брони от него пользы нету. А ведь изначально СТ вариант 2 задумывался как продолжение ист Т1 и замена ИСу 4 В общем-то, им бой десятку двухствольных назвать никак уж нельзя. Скилловые игроки смогут нагибать и демонстрировать хорошие результаты. А вот ожидания среднестатистических игроков могут не оправдаться и часто гореть жопы. Любителям ЛБЗ этот танк не особо подойдет. Скорее всего, он будет фановым. Потому что Разрядиться в кого-то дуплетом с двух орудий приносит приятные эмоции, особенно если удачный выстрел сопровождается криком модуля вражеского танка или взрывом боеукладки. Делаем огромный вывод. Подводя итоги, можно сказать, что ветка актуальна и заслуживает огромного внимания. Как минимум стоит выкачать сейчас из 2 вариант 2, поиграть в рандоме или на линии фронта. Начало ожидается, ребят, к примеру, где-то в марте, из-за переноса на глобальных картах и битвы блогеров. ИС-3 достоин продолжения своего предшественника, обладает всеми удобными для игрока качествами в рандоме, может нагибать, танковать и ездить вполне неплохо, принимая во внимание тот факт, что Wargaming в последнее время пытается насытить девятый уровень техникой, чтобы повысить ее популярность, то ИС-3 вариант 2 может стать одним из лучших танков девятого уровня, несмотря на спаренные орудия. Что можно сказать про ИС-3 вариант 2? Это достойная топ-машина. Но я бы посоветовал вам задержаться ребятам на девятом уровне. Опробовав ИС-3 вариант 2 на общем тесте, впечатлений для меня он не вызвал огромных и не мотивирует для покупки. Но все же в умелых руках он способен делать очень хорошие вещи.